рад тому, что вам очень зашла эта карта. Сказать честно, я думал, вам не понравится, но... Видимо, <свят> не только я бомж, и у меня нет денег на адвен календарь. Короче, в прошлой серии мы сами проходили 1 декабря. Сегодня у нас по плану 2 декабря. Собственно, давайте мы сложим с вами а, вот это вот все. Поменяем наши носочки, собственно. А, яблоки скинем. Вот такие вот ботиночки у нас сейчас. Носочки, точнее. И, в общем-то, что мы сегодня должны будем с вами сделать: Holy jolly, good golly. <laughs> Это так считается. <laughs> Я даже не знаю. А Все выглядит мелохонично. Это вообще что такое? Uh, Рождество приближается, но везде беспорядок Пожалуйста, помоги Джоливиллу uh, спастись от всех бед, от всех проблем Я даже не знаю, как это предложение правильно перевести uh, Иди к снежному шару через полюс uh, Пройди через дерево и перейди мост uh, Шар очень пустой необходим декор декорации пожалуйста сделай его праздничным и сладким для снеговиков с уважением санта хорошо окей мы вас поняли так ну что в принципе я помню где находится этот шар сейчас мы с вами пройдем я вас проведу я просто я просто только недавно записывал прошлый середак сразу что пугаешь-то. Вот, в общем-то, шар. Я запомнил, где он находится. В общем-то, вот шар. Он пустой, его нужно задекорировать. Здесь у нас в сундуке находятся материалы, с помощью которых мы будем с вами как раз-таки украшать этот шар. Итак, в общем-то, тут у нас есть два снеговика. Давайте двух заспавним. Все равно делать нечего. В общем, у меня, честно говоря, даже нет каких-либо идей сейчас. Как это можно все построить, что с этим делать? В общем, короче, сейчас все будет по фэншую. Так, я думаю, мы снеговиков поставим, когда уже полностью задекорируем этот шар. Так, давайте, знаете, как сделаем, чтобы он как бы светился. Сюда. Как бы... Опа. Опа. Опа. Так. Хыть. Хыть. Так, сюда. Сюда. Я говорю сюда. Вот. Идем дальше. Ну что, в принципе. В принципе, выглядит... Выглядит классно. Сейчас давайте выйдем. О, вообще супер. Итак, продолжаем наше оформление, собственно. Вообще в идеале тут бы в центре поставить елку, но я не умею их строить, поэтому будет как будет. Будет какая-нибудь елка с Алиэкспресса. По Другому, потому что это никак не называть. Так. Ну шо, девчонки. Ай. Зараза. Сейчас. Маневр. Маневр удался. Е. Так. Опа. Да, это будет самая ужасная елка, которую вы увидите за... Uh, всю жизнь, <laughs> когда-либо, блин. Так. Так, здесь давайте-ка мы вот это вот уберем. А вот здесь вот так. Опа. Ой, это было лишним. Блин, там с одной стороны она лысая. Она реально как будто лысая. <laughs> Допустим, елка красивая. <laughs> Немножко лысая, конечно, но... А чего вы хотели, собственно? так теперь чем давайте немножечко тоже вот здесь поставим какие-нибудь заборчики в общем вот такие вот прекрасные опана опана и вот здесь еще можно типа держит елку вот уже другое дело. Теперь че кирпичи. Зачем тут кирпичи? Нет, ну знаете, можно как... Ну, типа... Ой, господи, кошмар. Это надо чуть выше делать. И вообще, у нас тут есть все. Так что давай, Саня. У нас есть кварцевый блок и красный этот. Поэтому давай не уехайся. Так, раз, два, три, четыре. Опять паутина, что-то что что такое. <связь> О. Еще здесь можно засунуть. Так, теперь че, раз. Д Ой Два Три Четыре Это вообще норма выглядит <ак> Ну, знаете ли, шейдеры все отражают так что все норм. Это пиздеца не видно. Такая вау! <с. <с. Господи, какой кошмар. Ужас. Так, и тут разные вот такие вот тоже надо будет позасовывать, чтобы типа она сияет. Опа. Ну вот, типа сияет. Ну, а как красиво. Не. Нифига не Какой-то пипец. Ладно. Хорошо. Так. Голубые стекла. Ничего чего они? Можно типа лед сделать. Такое. Снежное царство. Такое оледенение. Сделаем сейчас. Вау. Ой. Потолку, <laughs> точно, блин. Что -то я сразу до этого не додумался. Короче, здесь будет у нас... Что? Звезда, бомжа? Наверное. Потому что это по-другому никак не описать. То есть, блин. Реально, смотрите. Берем сюда, ставим фонарь. А, нет, подождите. Вот так. Вот так. Вот так. А вот здесь, с этой стороны, как с другой стороны это пройти? Ай. Достал уже. И вот с этой стороны вот у нас получилась типа елка с разными там игрушками, гирляндами. В общем, красота да и только. Опа, опа. Опа. Там тоже зелененькие какие-то добавим. Хобана. Хобана. Хобана. Ха. Ладно. Вот, и теперь че... Знаете что? Ой, ладно, не буду. Еще пожалею. Теперь че берем. Две тыквы. И снеговичков делаем с вами. Хобана, что вам нравится? Я считаю то, что им нравится, поэтому мы с вами посмотрим на этот. Слава богу, что стекло непрозрачное. Ну что, пошли красить носки. Собственно, второй день мы с вами завершили. Ага. А, я вообще овцу хотел показать, она где-то здесь ходила, подождите, я не вижу овцу, но она тоже упоротая, господи, а вот она, у меня прям лицо такое, прям упоротое, это нужно один раз увидеть, чем раз какой-то, ой, ладно, идемте красить носки, Это а прям капец какой-то. Так, берем, давайте вот это, почему бы и нет, и вот сюда, как трофей, и вуаля. Ну, а на этом мы с вами будем заканчивать. Поэтому, ребят, если вам понравилась эта серия, то обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну, а с был я, Саша, всем удачи, всем пока.